Всем привет! Вы на канале платформа для трейдинга TAS. В этом видео мы рассмотрим подключение платформы Quick к Atas для получения из него котировок. В первую очередь необходимо настроить Quick. Для этого запускаем Quick и авторизуемся под своей учетной записью. Теперь необходимо создать таблицу обеспеченных сделок. Из главного окна Quick переходим в панель меню создать окно и выбираем таблицу обеспеченных сделок. В колонке «Выбранные классы» выбираем необходимый вам рынок. Можно добавить только интересующие контракты, воспользовавшись фильтром инструментов справа и нажимаем «Да». Если данные о сделках отсутствуют в таблице «Обезлеченных сделок», вам необходимо обратиться к вашему брокеру с просьбой подключить данные для этой таблицы. Иначе Atlas не сможет получать котировки и скрипт. Переходим в панель меню «Сервисы» и выбираем «Улуа скрипты». В появившемся окне нажимаем «Добавить». Заходим в директорию, где установлена ATAS и выбираем «OFT.UA». Файл появился в списке загруженных скриптов. Запускаем скрипт, нажав по кнопке «Запустить в Lua 535 Теперь клик настроен. Переходим в главное окно от АС. нажимаем «Подключение», «Добавить» и находим список и «Квик». Добавляем. Вводим логин и пароль. Указываем путь до исполняемого файла Quick и нажимаем ОК. OK. Теперь мы можем подключиться. Все готово. Теперь для выбранных инструментов у вас будут онлайн котировки. Если данное видео оказалось полезным для вас, нажмите палец вверх и подписывайтесь на наш YouTube канал. До встречи в следующих видео.